Почему же стоит поступать к нам? А, потому что в Международном Азербайджанском университете мы делаем ставку только на самые актуальные специальности. Специальности, которые подразумевают высокий спрос на рынке труда. У нас курс на дуальное обучение. У нас заключены договоры более чем с 80 предприятиями организациями, где наши студенты проходят стажировку и практику. В качестве преподавателей мы приглашаем реальных действующих практиков. Сначала я хотела поступать на коммерцию, но потом выбрала IT. Другую. Сначала хотели в коммерцию, но пришли на день открытых дверей и решили на другую профессию. Я а очень рада, что она определилась наконец. -то. Мы смотрели, мы думали, да, еще, еще куда-то сходим, но... Мы их в такой игровой форме, через игру интуиции поп попытались рассказать вообще, какие профессии есть в IT, Потому что есть небольшой стереотип, что айтишник — это либо человек, который постоянно сидит и вот за компьютером работает-работает, либо еще хуже, что это человек, который таскает компьютеры и устанавливает винду. Все. На самом деле, это не так, это заблуждение. В эти отрасли есть огромный, э, огромное количество других специальностей. Это и аналитики, дизайнеры, интернет-маркетологи, менеджеры проектов, конечно же. У нас здесь знакомые учились, порекомендовали. Сказали, что этот колледж ценится больше, чем даже вот УДГУ и какие-то другие вузы. Что особенно понравилось? Какая станция? Рабоохранительная деятельность. У а нас с -а. седьмого класса, с конца седьмого класса все, я пойду. Она уже бусы выбрала.